Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 М. Будь в центре событий. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире неполиткорректное ток-шоу. Меня зовут Анатолий Червец. Мы вещаем на волнах 14.30 AM 99.1 FM, конечно же, в эфире, радио НВС. А, номер телефона в студии 847-400-5200. А, набирайте, будем с вами общаться. А, я думаю, что на сегодняшний день а, со всеми нашими новостями и со всем тем, что происходит в стране, нам с вами будет о чем поговорить. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, хотел бы, как говорится, огласить список, список тех новостей, которые бы я хотел обсудить с вами, и, наверное, для вас не будет секретом то, что, конечно же, в этом списке будет обсуждение ситуации с коронавирусом. Кстати, очень много чего происходит именно в отношении с этим. Ну, и вообще есть о чем поговорить. Но я начну именно с вопроса коронавируса. А, значит, а, наверное, самое главное, то, что сегодня должно, по крайней мере, интересовать всех вас, это на какой стадии находится вопрос в отношении вот этого а, пакета так называемых... А, Package, то есть который как-то нам должен всем помочь а, ну, сладить вот с, тем, а, с той экономической ситуацией, которая сегодня происходит в Америке. Вы прекрасно знаете, что в, основном, в шести штатах объявлен фактически так называемый stay at home или будь дома порядок <coughs> или правило. Что это означает? Это означает, что в принципе все те люди, которые не работают на, э, скажем так, э, особо важных <coughs> э, позициях, то есть полицейские, пожарные, э, медперсонал и так далее, значит, это люди, которые не подлежат этим категориям, э, просто просят оставаться дома э, для того, чтобы как-то контролировать э, распространение коронавируса э, ну и все здесь с этим конечно же закрываются очень многие особенно малые бизнесы закрываются большие бизнесы но <coughs> именно там где касается дела больших бизнесов или средних и крупных бизнесов там все-таки есть возможность позволить людям работать из дому <coughs> многие компании что они делают для того, чтобы совсем не терять а, персонал. Они урезают, например, зарплату до 20%, а некоторые сокращают часы. Это все делается для того, чтобы вообще не закрывать бизнес и хоть что-то делать. Ну, а есть, конечно, бизнесы, которые обязаны закрыться, такие как рестораны, бары, кафе, а, спортивные залы фитнес-клубы в общем все эти бизнесы где подразумевается скопление большого количества народа и естественно эти бизнесы закрываются так вот вопрос становится в том ну и бизнесы теряют очень серьезные доходы но вопрос в том а делает что людям которые работают на эти бизнесы официанты повара, басбои а, как говорится атлетик trainers это люди которые тренера которые работают в фитнес-клубах бармены и так далее то есть а, ну вот а, вопрос стоял в том что а, наше правительство администрация президента попросила а, сенат и пол, нижнюю палату проработать вопрос о том а какое количество денег понадобится для того, чтобы совсем не угробить нашу экономику, для того, чтобы не загнать людей в так, в так называемые домобедности. И, ну вот, поработал Сенат, поработала палата, выяснили, что ну вот, для того, чтобы помочь, Крупнейшим компаниям, таким как Boeing, таким как United Airlines Таким как Carnival Cruise Lines Кстати, для тех из вас, которые еще этого не знают Carnival Cruise Lines Также владеет Несколькими другими э, Компаниями Вот, круизными <коспалит> И там действительно Очень серьезные потери Очень серьезные Так же, как в принципе и в индустрии Воздушных перевозок uh, United Airlines, American Airlines Любые авиалинии, которые находятся на территории Америки Они, конечно, страдают серьезно Поэтому uh, первый пакет, uh, который был um, одобрен Это был пакет, uh, как говорится, выручки Или пакет помощи uh, крупному бизнесу вливание денег в биржу, почему? Потому что вы все прекрасно, ну, по крайней мере, те из вас, которые следят за этим, вы знаете, что биржа а, упала на очень-очень а, большой процент. <коспорщик> Если мы а, в тот момент, до того, как начался обвал, были, допустим, на точке в 30 тысяч Сегодня мы вот еле-еле держимся на точке между 18 и 19 тысячами. То есть, ну, был действительно серьезный-серьезный вал, Потеряна очень большая сумма денег и так называемый... Э, это даже ну, денег, само собой, но... Э, я выражусь таким примитивным словом но я просто перевожу с английского языка это сумма богатства страны то есть богатство страны заключается в той сумме которую зарабатывает биржа на, на каждодневно <coughs> ну и вот накапливается определенная сумма богатства так вот потеряна огромная сумма этого богатства поэтому все наши эко... умы экономического мира работают над тем, как же все-таки стабилизировать рынок. Это во-первых. А во-вторых, как же все-таки сделать так, чтобы он ну, не просто держался на плаву, но и чтобы он как-то работал. Ну, так вот, первый транш, так называемый, был направлен на помощь крупному бизнесу и бирже второй транш а, также был направлен то есть и, пока что было два транша которые а, наш конгресс а, удовлетворил а, в отношении помощи значит первый транш это крупный бизнес и биржа второй транш это а, медицинская индустрия то есть госпиталя а, то те деньги, которые необходимы для того, чтобы строить новые койка места, будь то временные а, лагеря а, медицинские, будь то постоянные, то есть какие-то новые госпиталя и так далее. То есть вот на это был а, подтвержден второй транш. Ну и сейчас обсуждается третий транш, самый дорогой. Третий транш который, ну, сумма которого составляет, составляет где-то примерно 1,7 триллиона долларов. Ну, где-то между 1,7 и 2 триллионами долларов. Так вот, именно вокруг этого транша сейчас происходит сумасшедшая бойня. Почему? Потому что республиканцы вместе с демократами в Сенате были созданы так называемые рабочие группы для того, чтобы не собирать весь Сенат, как говорится, в кучу. Значит, были созданы рабочие группы, где по несколько представителей от республиканцев и демократов были собраны и обсуждали вопросы все-таки какую же сумму утвердить. И в принципе, в принципе, было в почти достигнуто соглашение uh, уже в принципе должны были поставить это дело на голосование но в этот момент появилась нэнси uh, Пелоси uh, прилетела она из своего родного штата калифорния представляет она округ mm, города сан-франциско и близлежащих uh, Пригородов. Так вот, прилетела Нэнси Плосси со своим списком требований. Список этот, э, в принципе, был составлен на 1200 страницах. И требования абсолютно непонятные, абсолютно ни о чем. В том, что касалось действительно помощи людям, которые пострадали ну, вот, из-за упадка экономики. И вот тут началась свистопляска, где м -м, демократы требуют вот эти вот абсолютно никчемные, абсолютно ни при чем а, вещи, а республиканцы, как говорится, а, уперлись. Почему? Потому что действительно разговор сейчас идет о том, чтобы помочь людям, которые оказались в беде, из-за вот этой ситуации с коронавирусом, а демократы пытаются протолкнуть свою идеологическую систему и получить на это субсидирование. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вот я как раз на эту тему. Значит, что потребовало... Это Пелоси. Значит, она потребовала, чтобы туда внесли обязательное возобновление поставки обеспечения а, а, телефонов. Селефон, так называемый Обама-селефон, который он когда-то в 2011-2012 году давал всем безработным и, ну, и так далее. Теперь что еще? Значит, Аудиторская проверка должна быть э, по результатам э, будущих э, выборов. Теперь airline, значит, carbon emission, вот это вот должно быть. Теперь в корпора... корпорациях должны быть необходимые требования, чтобы был diversity, то есть было, соответственно, процентное соотношение черные, белые, нелегалы, легалы и все такие прочие. Теперь коллективное, значит, соглашение для федеральных рабочих, то есть, чтобы усилить, значит, наши профсоюзы, не наши, конечно, их профсоюзы, и, значит, расширить кредиты на солнечные и ветряные вот эти вот источники энергии. То есть, вы понимаете, вот действительно враги народа, вот эти демократы превратились во врагов народа. Спасибо большое, Амер. Я Действительно, они именно вот эти вещи и требуют. Мало этого, ну, там еще целая uh, куча, которые... Я просто не хочу занимать время эфира для того, чтобы перечислить всю ту галиматью, которую требуют демократы, но требуют они вещи, которые абсолютно не имеют никакого отношения uh, к помощи людям, которые пострадали, вследствие вот этого коронавируса, я имею в виду экономически. То есть люди, которые потеряли работу, люди, которые а, потеряли а, возможность <coughs> содержать свои семьи, возможность а, как-то а, держаться даже на плаву. И вот а, именно об этом и шел разговор насчет третьего транша. Ну, демократы быстренько... К этому приплели все свои так называемый э, список надежд, или по-английски это называется wish list, э, где они, конечно же, требуют э, вещи, которые абсолютно сегодня не даже не, не нужно обсуждать. Сегодня нужно обсуждать ситуацию в чем? Сколько денег нужно потратить на то, чтобы помочь людям справиться вот с этой бедой. Все. И я понимаю, могут быть различные э, предложенные суммы. Это я понимаю. Допустим, например, республиканцы могут требовать миллион э, э, 700 миллионов, а демократы, например, говорят, нет, ребята, это мало, мы должны там, 2 триллиона. Республиканцы говорят, нет, ребята, это очень много. То есть вот такой спор. Я могу понять причем если этот спор происходит э, в рамках э, нормальной дискуссии то есть если мы не говорим о том что а, давайте потратим 20 триллионов ну для чего зачем непонятно да то есть это должна быть какая-то обоснованная сумма и вот если бы шел разговор на эту тему я могу это понять и я могу понять спор но когда Одни люди говорят, послушайте, давайте поможем народу. Ну, действительно, смотрите, мы их, ведь фактически то, что мы сидим дома, то, что закрываются компании, то, что перестают работать бары рестораны, ведь это все сделано по указу правительства. И мы четко стараемся выполнить этот указ. Но если вы уже хотите, чтобы мы выполняли ваши указы, ну, тогда хотя бы сделайте так, чтобы нам это было не больно. Не надо, как говорится, через наше одно место решать свои вопросы. И вот тут <свят> демократы э, приходят со своими требованиями, которые абсолютно... То есть дайте нам денег на витринные мельницы, дайте нам денег на вот эти солнечные батареи, а еще мы должны дать деньги на то, чтобы там, нелегалам покрыть их медицинские расходы и так далее. То есть, вот сейчас интересная вещь, которая происходит. Ну, пока что республиканцы Митч Макканул пытались два раза провести голосование в Сенате, и пока что они, у них ничего не получилось, потому что демократы в полном своем составе заблокировали оба, обе попытки голосования. Ну, вот сегодня на сегодня на вечер назначена третья попытка, и вроде бы, вроде бы из того, что я слышал перед э, началом работы, вроде бы даже сам э, Чак Шумер объявил о том, что мы уже, ну, вот буквально вот-вот-вот-вот-вот, и все будет нормально, и все будет, значит, проголосовано сегодня вечером. Надежда только на то, что они, республиканцы ну, не сильно много отдадут вот этим э, э, демократам в их абсолютно идиотских просьбах. Но какую-то часть или какой-то частью, конечно же, республиканцам придется поступиться. Почему? Потому что это называется, к сожалению, торговля. При всем при том, что разговор идет о человеческих жизнях, о человеческом благосостоянии, все равно происходит факт торговли условиями, и в этих, торгов, в этих условиях, конечно же, и республиканцам придется, придется чем-то поступиться. Значит, вопрос я еще пока, ну, так как я нахожусь здесь, на работе, я еще не успел выяснить все-таки, на какие уступки согласно пойти республиканцы надеюсь, что это не будут глобальные уступки и мы все-таки сможем как-то удержать казну более-менее в какой-то безопасности хотя даже вот если мы потратим 2 триллиона это тоже, это очень много, это фактически 10% нашего годового GDP Потому что, ну, мы знаем, что примерно наша страна производит год где-то в районе 20 триллионов долларов в производстве. Поэтому, конечно, это очень, это огромная сумма, 10%, но а, те люди, которые пострадали финансово вот в этой ситуации, я думаю, что им это будет а, большая помощь. И поддержка, и особенно а, хозяевам малого бизнеса, а, ну и людям, которые <смех> вообще не получают сегодня деньги или вынуждены были уйти с работы. <смех> Кстати, а, ну, такой не, скажем, нерадужный прогноз по безработице, это идет разговор о том, что где-то в районе мы потеряем, ну, пока идет вот этот э, коронавирус-процесс, э, наша безработица повысится где-то в районе 13%. Это очень много, учитывая то, что мы э, вот буквально пятницу до того, как началась вот эта вся катавасия с коронавирусом, было объявлено о том, что наша экономика прибавила еще 350% тысяч рабочих мест то есть экономика была в прекрасном состоянии места рабочие создавались и мы были как говорится на пути к тому чтобы безработица упала до цифры вообще 2,9 десятых процента то есть это вообще что-то небывалое потому что но ну, никогда такой низкого такого низкого процента безработицы америка не знала ну и вот потерять уйти с 2,9% до 13% это вы сами прекрасно понимаете это просто катастрофа и вот именно для того чтобы помочь людям избежать этой катастрофы и должны быть выделены деньги денежные средства вот ну опять же ничего нового у нас в нашей политике не происходит. Республиканцы как-то пытаются помочь народу, демократы как-то пытаются помочь своему леворадикальному крылу. И действительно, фактически, если взять, почитать требования республиканцев, э, прошу прощения, требования демократов, оно выглядит так, что демократы просто требуют деньги на создание вот этого Green New Deal, если вы помните, то чего добивалось леворадикальное крыло дем то есть это Берни Сандерс, это Элизабет Уоррен, их поддержка Акасия Кортес, Ирхана Мар, Рашида Тлаиб. Кстати, Рашида Тлаиб вообще сказала, что нужно обязательно выделить сумму денег для помощи нелегалам в нашей стране. А, вообще непонятно. ну я То есть я понимаю, куда они клонят, но непонятно почему и зачем. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Я в эфире хотел спросить, а насколько сколько девальвация произошла доллара? Что это значит? А как у России девальвация? Ну, пока. Выбили деньги они исчезли. Ну, подождите, секундочку, Но... пока, пока еще в Америке девальвации не было. О чем мы говорим? Не говорю? было, да. Так вот я и волнуюсь за то, что оно происходит. Нет, девальвации не происходит. Доллар наоборот сегодня очень стабильная валюта, поэтому ничего такого не происходит. А, да, биржа упала, но дело не в девальвации. Ну, биржа упала, люди потеряли 401 uh, retirement. Ну, да, это один uh -huh. из... Это Они под... потеряли все деньги на своем жить. Окей, okay, смотрите. А он что Pelosi даст им немножко углотнуть еще немножко. Окей, okay, спасибо большое. Я не хочу занимать эфир uh, вашими идеями, но вы, наверное, где-то в чем-то заблуждаетесь. Да, люди потеряли огромнейшие деньги в своих 401K. Но вы же понимаете, что 401K это та программа, где да, вы, риску, вы вкладываете деньги, вы вкладываете деньги в разные э, программы. Э, в, то есть, я не знаю, там ваша компания как они вкладывают ваши деньги, то ли в mutual фонды, то ли они вкладывают в стаки, в кеш, в смысле, в золото. Поэтому, да, многие люди теряют, но это точно так же, как бы если бы вы играли на бирже. Если вы не хотите, как говорится, терять деньги, ну, держите ваши деньги. В... То есть, не берите, пожалуйста, мой совет, это я говорю с огромным чувством сарказма деньги тогда нужно зарывать в землю ну и вот тогда вы можете кричать о вот доллар упал вот у меня девальвация но нормальные люди все прекрасно понимают э, риски которые связаны с вложением денег в какие-то ценные бумаги и да иногда ты выигрываешь иногда ты проигрываешь не всегда же вы выигрываете вы же почему-то наверное ничего не звонили и не жаловались когда маркет поднялся с 18 тысяч до 30, вы же не жаловались, правда? Ну вот, бывает такое, что маркет поднимается, бывает такое, что маркет падает. Поэтому, ну, что я могу сказать? Это часть жизни. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Толя, это Евгений Неджер. Да, Жень, привет. Как вы там? Мы отлично, слава Богу. Могут, ну, слава Богу. Да, как это положено в Америке. Uh -huh. вот. Значит, я что хочу сказать. Конечно, так нельзя говорить, что если бы не было такого кризиса, это надо было придумать. Но вы вспомните ситуацию, которая началась вот э, разговорами о том, что Обама все начал, этот подъем, от него пошло это все, Трамп только воспользовался. Вот наступил момент истины. Да? Yeah. Произошло произошла трагедия как таковая так рукотворная uh -huh. так я слежу каждый день за трампом слушайте такого менеджера трудно себе представить это такое счастье что он есть и как он себя ведет спокойно по деловому он мне сегодня сказал ребята на месяц не рассчитывайтесь не через неделю все пойдут на работу плюс uh -huh. начнет работать и он спокоен, он не ругается, он никому не делает замечания, как раньше, не реагирует на это все. То есть теперь на каждом углу он выступает, в смысле, каждый день. Да. А этих родов не видно, не слышно. Они сходят с ума. Они не могут тебя проявить никак. А тут прямо, ну, как надо все. Он все время на виду, он главный менеджер, он великолепно работает. В общем, Победа его не загорали. И все восстановится очень быстро. Я не вы знаю, да? я не знаю, или вы слышали об этом, да. но да. недавно да. Джо Байден объявил о том, что все, он включается в игру, и теперь он будет проводить свои вот эти брейнстормы и все дела. Ну, пока да. что его боятся выпустить на люди, чтобы он чего-нибудь там не натворил. Да. Да, да, так что спасибо вам огромное. Спасибо, Женька. Будь здоровенький. Держитесь да. там, ребята, держитесь. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. говорит. Здравствуйте. Будьте добры, я хотел э, подискутировать на такой на такую тему, на такой вопрос. Угу. Как вообще произошло, э, что маски и другие э, товары, которые необходимы и для госпиталей, и для каждого в общем-то человека э, отдали производства их в Китае и в другие страны. Ведь ракеты, которые являются стратегическим как говорится, э, товаром, uh -huh. спускаются в Америке, uh -huh. кому не дается этот выпуск? Да. Так. Ну, маски не являются стратегическим товаром, поэтому, наверное... Их... Не, как раз в этом же, как раз наоборот. Извините. Маски являются стратегическими, потому что без масок ни солдаты, ни генералы, ни... Э, Врачи не могут обойтись. И в случае вот этой опасности, как мы сейчас оказались, mm -hmm. жизнь показала, что именно маски, халаты и другие товары являются mm -hmm. именно... Ну вот смотрите, я, товары, это, я вам скажу так... Это производит только на страны. Да, спасибо. Это спасибо. Я с вами не буду дискутировать по одной простой причине. У каждого свои вопросы, и я точно так же не знаю, что там происходит, как и вы, и никто mm -hmm. мне об этом не скажет, но мы говорим о масках. В то время, когда 90% всех составляющих веществ, из которых делают антибиотики, производятся в Китае. Как вы думаете, что для нас важнее, антибиотики лекарства или производство масок? Вот и все. то, и другое. Вот, спасибо большое. Итак, дорогие друзья, я должен сейчас прерваться на, перерыв, на рекламную паузу. Потом вернемся и продолжим наше обсуждение. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-40052-00847-4005200. И перед уходом на рекламную паузу один из... Вот, послед, наш последний звонящий радиослушатель задал абсолютно замечательный вопрос. Почему наше стратегическое снаряжение, обмундирование производится? Мы перевезли в Китай. И, ну, вот, опять же, наши медикаменты и так далее. Вы знаете, вопрос этот где-то примерно, наверное, триллионов на 6 долларов, так как действительно мы настолько привыкли буквально вот с начала 90-х годов мы привыкли к тому, что нашу страну постепенно превратили из страны производителя, чем мы всегда гордились, чем мы всегда за счет чего мы всегда жили. То есть мы производили все сами у себя в стране. Мы производили электротовары, мы производили стратегическое оббундирование. Мы производили, э, ну, то есть, все, действительно все. И вот мы пришли к тому, что постепенно, начиная с Билла Клинтона, нас, э -э -э, нашу страну начали распродавать. А мало того, что начали распродавать по частям за большие откаты, но нашу страну еще начали э, переделывать из страны производителя в страну пользователя, и если я еще застал, вот, приехав в эту страну в 1978 году, если я еще застал те времена, когда дети, заканчивая школы, шли... Или во время учебы в старших классах, там в одиннадцатом, двенадцатом классе у детей были так называемые специальности, классы по специальности, где их обучали автомеханики, их обучали радиоделу, радиомонтажному делу. Их обучали вождению а, грузовиков и так далее. Вот постепенно все это ушло из наших школ. И появились такие так называемые классы, как они называются стадии, work and study program вот а, работа и обучение то есть дети обучались а, в школе и их возили там какие-то близлежащие ком комьюнити колледжи где их обучали какой-нибудь одной специальности типа например а, а, электросварки все но зато у нас дети все вольнули быстренько в колледжи и начали получать абсолютно ненужные никчемные не ни, ни к чему то есть ни к чему не обязывающие специальности э, такие как например э, там учитель древнегреческого языка и культуры что-нибудь такого типа которая здесь абсолютно э, не нужно и вот тут произошла такая ситуация когда нас начали продавать за границу плюс Наших детей начали обучать абсолютно никчемным наукам, абсолютно непонятно зачем. Вещи, которые здесь не требовались вообще. Единственное более-менее такое направление, это было так называемое компьютер-сайенс, где детей готовили к работе программистом. Вот это было. И многие дети, слава богу, побежали, научились и стали теперь... Поэтому у нас так много хороших, толковых, понятливых программистов. Но больше у нас ничего нет. И поэтому мы превратились вот в эту страну потребителя. Теперь может быть... Вы знаете, есть такое сейчас ходит понятие, по крайней мере, что после вот этого коронавируса, после того, как мы с этим все-таки совладаем, а у меня в этом нет никаких сомнений, Наша страна никогда не вернется, то есть никогда не будет прежней. И я вам скажу честно, я надеюсь на это. Почему? Потому что я надеюсь на то, что все-таки начнут возвращать производство в нашу страну. По крайней мере, производство необходимых предметов. Я не говорю там про туалетную бумагу, хотя этого тоже здесь сейчас не хватает. Почему-то, я не могу понять, почему, хоть вы меня убейте, хотя мне, ну, так пытаются люди объяснить, но объяснения этому нет. И тем не менее, я не имею в виду туалетную бумагу или вот эти ручные полотенца. Я действительно, я имею в виду такие вещи, как медикаменты, такие вещи, как медицинское оборудование, такие вещи, как медицинское снаряжение. То есть, вот такого рода а, отрасли должны быть возвращены в нашу страну. Абсолютно. Даже тут вариантов нет. Причем, я считаю, что а, будь, ну, будем надеяться, что у нас еще следующие четыре года будет все-таки администрация президента Трампа. Но какая бы администрация ни была, я надеюсь, что вот то, что сегодня происходит, нас хоть чему-нибудь научит. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, я хотел бы как вас с вами посмотреть... Пожалуйста. Да, вы меня слышите? Да-да, пожалуйста. Да-да-да, хотел поспорить с вами как раз а, о том, что вы сказали насчет перемещения образования в, в Америке с а, прилагаемых специальностей, таких как автовождение, сварка и так далее, в сторону древнегреческого языка и и, и тому подобное так, uh -huh. а, мне кажется в этом вот проблема как раз вот этой гречи древнегреческой здесь понимание языка как раз этой стране не хватает потому что люди не понимают где они живут они не в состоянии общаться полноценно друг с друг другом потому что они нигде ни в чем не соприкасаются и то что наплодили тысячи и тысячи программистов которые ну в общем то кроме своего программирования ни черта не понимают, в этом проблема этой страны, поэтому им можно навязывать что угодно и двигать их в любом направлении. Вот как раз общее образование то, которое знакомит детей с состоянием мира и положением в разных странах и той же самой географии, истории и так далее, то чего в этой стране не хватает. И все, страна, конечно, потрясающая, все хорошо и замечательно во многих отношениях. Но вот это вот то, что называется liberal education. Uh -huh. Здесь полностью погубили, полностью. Я знаю колледж, моя дочка, например, в университете, где uh -huh. на первом курсе предлагают <coughs> Курс литературы от древней Греции, от, от, там, от древних времен до сегодняшнего дня. Uh -huh. Потрясающий курс. И дети, которые проходят этот курс, который, кстати, тяжело взять, потому что много желающих, uh -huh. то, что дает им возможность, выйдя из колледжа, выйдя из колледжа направиться в том направлении в котором они считают будет для них более целесообразно и так далее угодно. Да, вот. окей okay, а теперь so, давайте я... перейдем можно перейти от э, прошу прощения пустословства к делу скажите мне пожалуйста человек который сегодня закончил факультет древнегреческого языка и литературы вот вы сказали они могут потом пойти куда угодно куда они захотят куда они могут пойти сегодня, в сегодняшнем мире, вот с этим э, образованием? Я вам скажу точно, пожалуйста. что они идут. Потому пожалуйста. что дети, которые заканчивают декалычи, они идут в финансовые организации, они идут в бизнес-организации. Okay. Скажи мне, пожалуйста, они каким идут... образом человек, закончивший э, древнегреческую культуру и литературу, да финанс. Вы финансы древнегреческая там в общем-то заниматься может быть один-два человека Мы okay, говорим, все. Я, все я ей поэтому я назвал вот то что вы говорите я назвал пустословием почему потому что вы начали с того я повторяю ваши слова вы начали с того что именно вот занятия древнегреческим э, языком и культурой это те факультеты, на которые невозможно попасть, там стоит очередь. Сейчас вы мне говорите, ну там занимается один-два человека. Вот вот это об этом я и говорю, что вот эти один-два человека это те люди, которые в лучшем случае родители имеют достаточно денег, чтобы оплатить их обучение детей. Почему? Потому что дети по крайней мере выйдут без долга, а в худшем случае вот такие родители, которые не имеют денег на обучение своих детей, дети, сегодня колледж стоит, даже если это State University, он все равно стоит в районе 17 тысяч в год. Так вот посчитайте, через 4 года, имея э, долг почти 60 тысяч, вот этот ребенок выходит... И куда он пойдет у него долго 60 тысяч долларов в лучшем случае в лучшем случае он устроится так как он ничего не знает и ничего не понимает но у него есть образование э, это университетское его возьмут в какой-нибудь банк работать телором где-нибудь долларов на 15 в час и вот вы мне скажите пожалуйста работая на 15 долларов в час, что этот ребенок может из себя представлять тогда, когда он будет стараться оплатить долларов 200-300 в месяц свой университетское образование, где ему нужно будет заплатить за квартиру или за что-нибудь, вот это те дети, которые оказываются в бейсментах у своих родителей и живут там до 30-32 до лет пока они, наконец-то, может быть, не найдут человека, который будет с ними встречаться, человек, который где-то зарабатывает деньги или как-то, и вот тогда, может быть, на счастье родителей, эти дети выйдут из этого подземелья и начнут хоть какую-то нормальную жизнь. Вот в этом вся проблема нашего образования, что родители сидят и думают, ой, либеральное образование, у нас тут такое… Нам нужны эти вот эти языки, нам, кому это все нужно? Нам нужны руки рабочие, нам нужны головы светлые, нам нужны люди, которые могут как-то эту страну куда-то продвинуть вперед, в лучшее, чем то, что есть сегодня. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, добрый день, День Роза. Анатолий, да. вы в следующем часе будете, я хотел бы интересную тему обсудить. К сожалению, сегодня мне не будет больше, я бы заканчиваю этот час. Какую тему? У нас есть ну, вот 7 минут, есть 6 минут. Ну, это немножко долговатая тема. Знаете что? тогда это сделаем в четверг. Хорошо. Вот, что я вам хотел сказать. Никого не надо назад возвращать. Нужно создавать все это заново, только uh -huh. и всего. Понимаете, на это тоже есть возможность. Да. Вместо того, чтобы печатать эти триллионы лучше дать людям, которые создавали бы и сварщиков, и э, machine operators, да. и э, tool die makers, всех этих вот э, людей. Вы понимаете? Да. Да, это, да, да, Это раз. Во-вторых, вы абсолютно правы, потому что у нас долг растет, а, э, хоть, а экономика была неплохая. Почему? Потому что все эти сервис они тянут из казны деньги а не э, приносят. В манифекция когда ты же сделал продал получил навар и э, в казну положил а этого у нас нету и еще там один там волновался что э, в россии до, э, рубль упал по, по отношению к доллару какая мне разница я живу в россии расплачиваюсь рублями если цены не меняются, меня это чешет какой валюте он падает или растет. Я не понимаю, почему люди так волнуются. Я вам скажу почему. Это в основном волнуются, вы же понимаете, люди, которые имеют отношение к внешней либо торговле, либо каким-то отношениям внешним. Я имею в виду не в стране. Например, люди, которые едут за границу, люди, которые едут отдыхать, люди, которые торгуют э, с иностранными государствами, для них это огромная ну, проблема. Потому что если он сегодня, например, вчера он должен был потратить три тысячи рублей на то, чтобы купить какую-то там деталь, то сегодня он должен потратить уже 6 тысяч рублей, и это проблема. Вот ну, здесь я с вами согласен, еще что я вам хотел сказать, вот мне 71 год, не э, стесняюсь признаться, я до сих пор держу бизнес, да я бы его продал бы, да покупателей нет. А старые Заказчики звонят и говорят, делай, некому пойти. Вы понимаете, до чего мы дошли? Понимаю. А? Понимаю, конечно, понимаю. А, а я в... хотел бы уже это все продать, уехать куда-то и отдыхать женой. Э, жить где-то в более спокойном штате с хорошими налогами и с э, хорошим климатом. Если вы найдете такой штат, дайте мне знать, я тоже поеду с вами. Пока ищем. Я понимаю. Там хорошо, где нас нет. Поэтому... Спасибо вам. Анатолий, Дин. еще да. раз я должен бежать. Да, а, да. Я э, в четверг мы это с двух до трех это обсудим. Договорились. Всего хорошего. Оставайтесь. Stay safe. Счастливенко. Вот. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Анатолий. Здравствуйте. Это Марк из Израдавил. Да. да, здравствуйте, Марк. Можно вам задать вопрос? Нужно, минут. Нет, я нужно, нужно, пожалуйста. Только ну, радио приключи, вы да, приглашите радио, мы. Это новое поколение, да. чтобы не шли учить сайенс э, и угу. инженерных и возвращать это все в величие Америки, которая было раньше. Конечно. Конечно. Потому что другого варианта никакого нету. Вот. И как наши лидеры, начиная от Клинтона, и Обам, вот, могли все это отдать в Китай? Ого, очень просто за большие деньги и себе. Я понимаю, но жадность порождает бедность. Да, да, так она ну, и есть. Вот и поэтому это, это случилось с вирусом. А если будет что-то посерьезней, а если нужно будет производить более серьезные вещи, где найти этих людей? Mm. Вот, которые потеряны и тоумейкеры, и весь инженер, и так далее, и тому подобное. Конечно, конечно, сто so... процентов. А вы понимаете, а вот в том-то и дело, меня интересует вопрос глобальный. Если вы это понимаете, я это понимаю, Дин Розен это понимает, еще миллион проблем, э, людей понимает. Почему вот эти люди, которые звонят насчет либеральных классов насчет вот этих древних вещь, они почему это не понимают? Вот это меня больше удивляет, чем то, что мы понимаем. Все дело в том, что на сегодняшний день со всеми этими liberal art education угу. вот, это дети выходят калеки. Да? Вот. И, и будущего никакого нету. Абсолютно. Абс... А. Не у них, не у этой страны, потому что чем больше вот таких абсолютно никчемных специальностей, или э, этих, э, как их называют, бегли, э, вот чем больше такого, тем меньше у нас шансов на то, чтобы опять действительно стать великой страной. Меня это действительно волнует. Поэтому… И это, это, это, это просто боль, вы понимаете? Да. Просто боль. Марк, спасибо вам огромное. Я должен бежать. У меня осталось буквально полминутки. Спасибо. Не-не-не, вам спасибо за звонок. И будьте здоровы, держитесь там. Подальше от народа. Функции Гейвизен. Счастливенько. Вот. Ну, вот так, дорогие друзья. Так что, я думаю, что единственное, что может спасти эту страну, это возврат к тому, что мы будем сами... Себе создавать вещи Сами будем эти вещи употреблять И избыток этих вещей Будем продавать за небольшой навар А может быть и за большой И тогда мы опять действительно Станем той великой страной До тех пор пока мы раздаем Все наши богатства И обратно получаем всякую дребедень Типа э, дешевых утюгов Которые ломаются через два дня Ну вот так оно и будет Но пока дорогие друзья Спасибо за то что были со мной к сожалению, время подошло к концу моей передачи или программы. Будьте здоровы все, пожалуйста, берегите себя и своих близких. Всего хорошего.